Спасибо, благодарим. Но ну, мы продолжаем далее представление экспертов. Итак, господа, президент клуба Кристал Ольга Мурашка, Шоу-менеджер и мастер-клерк выставки Сергей Шевченко. Сергей, видимо, в дороге спешит к нам присоединиться региональный директор ТИКа Северная Европа. Ральф. Штаттер. Ваши аплодисменты! А теперь эксперты, тихо. Ринг номер один. ирены Ван Бельцин, Голландия. Ринг номер два. Паскаль Реми, Франция. Ринг номер три. Филипп Холмс, Англия. Ринг номер четыре. Владыбины, Россия. Ринг номер пять. Артем Савин, Россия. Ну что, дорогие друзья, теперь я э, памятное фото. Памятное фото. Улыбаемся. Отлично. А теперь слово Ольге Прашко. Я буквально пару слов. У нас сегодня на рингах Тика записано 186 животных. Конкуренция очень большая, больше ста взрослых. Поэтому еще раз хотела пожелать всем ни пуха, ни пера, мои любимые тикашники, вам! Все, удачи!